А в кодеры, с вами кодики, это продолжение прохождения Call of Duty Black Ops да, Call of War, третья часть. Как вы помните, в прошлый раз мы прошли первые, ну, мы уже прошли пять миссий, так -то. И вот начало шестой, давайте посмотрим. Ты не знал, что бомба наша, и не сказал! Что еще скрываешь? Может, из тебя выбить правду! Подумай, как следует, Уотс. Так, успокоились. Ваши разборки не помогут поймать Персея. Почему не сказал, что это наша бомба? Чтоб мы ему задницу прикрыли. Этот урод врал нам всю дорогу. Это не ложь. Это умолчание. Это твой конек, да, Хадсон? Манипуляции людьми. Сознательное искажение правды. Правды? Нет. Только выбор, кому верить. Адлер знает об этом все. Верно, раз. Этот зеленый свет. Что это? Выкладывай. В 58-м шла гонка вооружений. Эйзенхауэр решил, что мы не успеем отреагировать на вторжение в Европу. И дал старт операции Зеленый свет. Секретной программе по закладке атомных бомб во всех крупных городах Европы. В качестве страховки на крайний случай. В 1974-м бомбы заменили на мощные нейтронные, способные уничтожать людей без вреда для инфраструктуры. Тысячи сгорят живьем. А ты говоришь о сраной инфраструктуре. Э, цивилизован. Убиваем людей, сохраняя здания. Мы хотим защитить свой жизненный уклад. Давно знаешь о пропаже бомбы? Восемь недель назад с одной из бомб пропала связь. Мы до конца не были уверены, что это Персей, пока не увидели ваши снимки из Берлина. Так, американская бомба находится у врага. А если он ее взрывает, тогда США становится всеобщим врагом номер один. Этого бы не было, исполни ты свой долг, убив Персея во Вьетнаме. Знаешь, Хадсон, в другой раз я не остановлю То узнать, есть, все-таки Хадсон... В принципе не предатель, что но поступил подло, к потому что ничего нам не рассказал. В Ямонтау. наш человек в КГБ подтвердил факт операции. Ямантау, я думал Хадсон и Уивер там давно все зачистили. Верно. Персей хочет добраться до старой ВМ. Значит Драгович и Штайнер расставили там кучу ценного. Штайнер. Отправь нас с Вудсом У тебя личные мотивы А проколы здесь недопустимы Ерунда, ты знаешь, что я лучше всех справлюсь Решать не Поручаю это моей и Вудсу Найдите АВМ раньше, чем Персей Я свяжусь с Беликовым, нашим агентом в КГБ Он обеспечит транспортную поддержку Черт, он захочет управлять вертушкой Эхо холодной войны Интересно. Первое задание вон за той горой. Спасибо, Дмитрий. Как найдем ИВМ, свяжемся по радио. Вудс, а ты знаешь, что в КГБ делают с двойными агентами? Нет? Да. Если они победят в этом сезоне, я готов пойти на расстрел. Ха. Но топливо у меня только на час. Потом ищите другой транспорт. Идем, Мейсон. Ага. Значит, у нас еще по времени ограничено. А, ладно, пошли. Вот, блин. И это наш человек. Пусть запах перегара тебя. Мы замысленно играем, понимаете? Как тут прекрасно. Он знает, где у них зарыты трупы и лично зарыл половину из них. Нифига себе, форсаж. Осторожно, дозорные на горе. Постарайся без лишнего шума. Ага, эксперт по тихой работе. Я как луковица, Мейсон, Уж ты-то должен знать. Мерко. Ничего так. Идем дальше. Ну, пошли. Так точно. Бери одного, второй мой. <свес> Заглянем к ним в гости. А, -а, -а я боюсь высоты. <свес> Привет. Видишь, проще просто. Это старая станция связи. Кажется, она вот-вот рухнет. Идем дальше. А убить их нельзя? Я больше хотел их убить. Блин, офигеть, тут так классное замедление работает Там видно, как пуля летит, снайпер. это очень прикольно Где снайпер? Ё-моё Вот это снайпер! Расмешнил меня все где ваш снайпер все вроде бы чисто Чёрт. вроде бы ты посмотри. Тут все развалено. Слышал? Они готовятся забрать АВМ. Седьмой раскоп пора идти. Далеко падать. Что это? Ой, оно чуть не упало. Ядрить колотить. Короче, пошли вы нафиг. Ну да, ну да, теперь дофига подкрепления еще будет идти Mason, у, у меня все плохо. Черт, пушку уронил. Сюда, шеф. Ого. Раскопы видишь? Раскопы? Если я правильно понял карту, поверни на пару градусов левее, севернее. Вот что это? Бинго. Судя по карте, кран стоит над вестибюлем, который в двух шагах от машинного зала. Вот туда нам и надо. Ладно, тогда пошли. В западной части базы стоит большой кран. Захвати лебедку. То есть лебедку. Извини, мешает. Здесь посторонние. Все, господа, начинается экшен, о-о-о, о-сет. Да-да-да, очень красивый фейерверк, нам надо текать. А как туда пробраться, я ничего не знаю? чуть в дырку не упал. скользить скользит, да? Чёрт, надеюсь, воу! Воу-воу-воу! Да. Нифига себе меня скинуло. Давай, я О, чуть я вниз на не на упал. Вниз. Давай. Давай. Как нам вниз? за работу ой, а этим военным вообще с кайфом по бомбе ходить, да? так Давай-давай. Да мы осторожны, как никогда. Перегруз? перегруз? Мне кто-нибудь пояснит за перегруз? Поднялись? Без проблем. Хадсон, мы закончили анализ ВМ, которую мы и с привезли с Ямантау. И Персей искал имена спящих агентов Драговича, задействованных 68-м. Дайте нам эти имена. Группа Адлера их выследит. Персей их стер. Твою мать! Есть только одно место, где можно получить эти сведения дом на Лупянке. Что? Таб-квартира да, КГБ? А почему тогда Персей сам туда не заглянул? Не знаю. Возможно, он работает без приказа сверху. Я сообщу Адлеру. Но тогда надо делать все как следует, или не браться вообще. О! Только что узнал. У нас опять Денька наш адлер План, вы знаете. Вэл, well, пойдешь со мной. Лазер, на тебе эвакуация. Вы вместе пойдете на Лубянку? Ты что, рехнулся? Дождись Мейсона или Вудса. Мне не нужны Мейсоны Вудс. У него есть навыки, которые нам пригодятся. Понял. Издеваешься, да? Ты понимаешь, что это излишний риск для всей операции? Он не излишний. Он рассчитанный. Пойми. Что если ты облажаешься, мы не получим эти имена Это конец Я в тебя верю Хадсон не доверяет тем, кого не может контролировать Ну это понятно, Хадсон он вообще странный человек следующее задание вот внутрь ведет только лифт охрана более чем серьезная. нужен соответствующий допуск и тут агент беликов вступает в игру беликов остается нашим кротом кгб уже почти 10 лет он впустит нас он выручил нас в Ямантау. выручит и сейчас это безумие даже по его стандартам он точно с нами в данный момент прямая ядерная угроза оправдывает любой риск. Уверен, он согласится. Веди Беликова в курс дела. А! Я попил. Что это такое? Не понял. Я думал, это посольство Сингапура. тоннелей у тебя есть доступ в бункер приятно слышать мы забираем документы из бункера сделай все возможное и еще одно один из наших информаторов в восточном берлине предал нас и бежал в москву есть основания полагать что сейчас он на лубянке он слишком много знает о нашей берлинской сети мне кажется, его пора списать. Понятно. А, не стоит рисковать. Когда будешь ключ, встречаемся ухода в подло. Ага. Все. Товарищ Беликов, вас вызывает конференц-зал наверху. Прибыл секретарь ЦК товарищ Горбачев. Ну пошли. Это прям предательская предательская миссия ну типа мы тут как бы уйди фига себе это колдов который свои ноги видно вот это мощно а почему тут не путь а, так куда нам идти давайте так Карта КГБ. Вы можете узнать о разных способах добыть ключи от бункера. Карта обновляется с учетом полученной вами новой информации. Я не успел нажать, но я тупой, реально. Вот так. Так, теперь пора спуститься в подвал встречать Адлера. Группе Адлера нужна форма, чтобы миновать охрану. Думаю, мне стоит заманить пару солдат в тоннеле. Чё ты несешь, мальчик? Это Беликов. Дежурный наряд в котельную. Срочно! Что, правда? Есть выбор. А что это было, Толика, что это за магия телепорта? Я уже подумал, что я призраком формы? Кажется, они здесь. Так, я их проведу и отвлеку. На вас все остальное. Прячься Аккуратно Форма в крови нам не поможет Эй, сюда, здесь дверь не закрыта <рисот> Вот так Все, без вопросов Мне придется уйти, но у вас уже есть все, что нужно Если остановят, скажите, что вы из группы товарища Соболя Надевай <рисот> Надевать все, окей кто такой, Захаев? Хм, новые лица. Когда вы прибыли? Захаев. А, конечно. Кто ваш командир? Я не расслышал. то да я тебе что говорил, чтоб ты не расслышал? Ну там, допустим, я тебя глушу. Что вы делаете? Разговаривать в лифте всегда неловко. Ага. <смех> Не, кстати, правда. Мне всегда неловко, когда меня в лифте спрашивают что-то. Держи. Слушайте, а у меня такой вопрос. А Захая ну, вообще убили. пофиг, да? Убили пацана. Ну, ничего страшного. Ну ладно. А... Извините. А... Стайфгазвен, газ быстрее. Мне это не нравится. Так хорошо, что мне делать с хранилищем? Азло. хранилище Собирай данные я хорошо тут никого нету значит просто забираем данные я понимаю что я поддержка внимала. это круто ты можешь там на позицию станешь не будешь тупо так стоять хороший план я готов гранату швырнуть. Только они дверь дорежут. Дело. Офигеть. А кто тут столько взялось за такое маленькое время, объяснить? Руминаты кидают Дискеты у меня! Уходим! Ну, молодец! Так бы и сразу Блин, ты такой быстрый Адлер на самом деле Ты шо? Что ты там языком своим байсом только что. Я не понял, у нас Эдлер Прайса заменяет или шо? Почему он постоянно двери открывает? Прайс! Ты? где бич, надо. О, я баг нашел. Я его сохраню. Я просто буду на YouTube миллион просмотров. Че дальше -то? Ну так что ты ждешь так долго? Q. А, ты погоди, а какая нам разница? Этот чел что он все равно умрет. Что происходит наверху? Подняли тревогу и перекрывают все выходы. Так а как нам тогда пройти? Туда. проблем, друзья. все померли бы, друзья. Было бы без проблем. А сейчас меня убьют. Нет, все. О, я так понял, это мы броню сейчас будем надевать? Ага, да, я слышу эти звуки. Ыззли, ну все, господа. А Хотя это не очень хорошо, Пусть потому будет что будет мы лифт, сейчас трое будем заносить весь дом заряд, да? полностью. Идем, да. Все понеслась. О! Давай, давай. Привет! Мы взяли список и возвращаемся. Готовься выдвигаться. Фух, господа. Ну, вот и подошла к концу третья серия прохождения Call of Duty Black Ops Cold War. А, пока что мне она очень нравится к вам, пишите в комментариях. А, ну, а на этом все. Ждите следующих серий прохождения. Всем удачи, всем пока.